Здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим модуль настройки часового пояса, представленный в платформе ATAS. Данный модуль служит для настройки отображения времени в программе. К примеру, вы хотите, чтобы везде, на графиках и в других окнах программы отображалось ваше местное время или наоборот локальное время биржи, на которой торгуется каждый инструмент. Как раз для этого и необходима настройка часовых поясов. На всякий случай обращаю ваше внимание что настройка часового пояса никак не влияет на время начала и окончания торговой сессии, а также момент начала расчета многих накопительных индикаторов. Для таких целей в платформе ATAS есть другой модуль настроек, который называется «Торговые площадки» и о котором мы расскажем в одном из следующих видео. Итак, вернемся к настройке часового пояса. Для этого из главного окна программы заходим в меню «Настройки» и выбираем пункт «Смещение времени». Перед нами появилось окно «Настройки временных зон». В АТАСе можно настроить смещение времени как для всей торговой площадки, так и для каждого инструмента в отдельности. Именно для этого здесь и представлены две вкладки. Во вкладке «По бирже» производится настройка смещения времени, которая будет отражаться на всех инструментах выбранной биржи. А во вкладке «По инструменту» можно индивидуально настроить смещение времени для каждого инструмента, отдельности давайте рассмотрим эти вкладки по очереди вкладка по бирже состоит из двух столбиков биржа и часовая зона в первом столбике представлен список бирж а столбик часовая зона показывает на сколько часов выставлено смещение хочу отметить что по умолчанию везде установлено нулевое значение которое соответствует часовому поясу gmt UTC то есть время по Гринвичу, достаточно указать смещение времени в часах относительно этого пояса, чтобы получить желаемый результат. Дополнительную информацию о временном стандарте UTC вы можете почитать, перейдя по ссылке под видео. Для изменения отображения часового пояса на бирже необходимо выбрать интересующую нас биржу и изменить цифру в поле «Новое значение». Сделать это мы можем с помощью стрелочек, либо используя ручной ввод. Чтобы наши настройки вступили в силу, необходимо нажать кнопку «Применить». Давайте для примера возьмем биржу CME и настроим смещение времени так, чтобы по всем ее инструментам отображалось местное время биржи. Поскольку разница времени часового пояса GMT со временем Чикаго составляет 6 часов, то мы соответственно укажем значение минус 6 и нажимаем кнопку применить. Теперь во всех окнах программы для инструментов этой биржи будет отображаться время по Чикаго. Все просто. Следующая вкладка по инструменту. Данная вкладка сделана по аналогии с первой вкладкой, только в первом столбике здесь представлены конкретные инструменты и смещение можно настроить отдельно по каждому инструменту. Как и в предыдущей вкладке, нам нужно выбрать интересующий инструмент и изменить цифру в поле «Новое значение» и нажать кнопку «Применить». На этом настройка часовых поясов в платформе завершена. Если вы считаете данный функционал полезным, ставьте ниже лайк. И если вы еще не подписались на наш YouTube канал, обязательно сделайте это. Пока.